Потому что завтра будет еще жарче. О, подтягивает нам трос. Пони. Ага, пони на нас тянет. Отлично. Изумительный самолетик, друзья. Первый взлет на чемпионате мира. Смотрите, какая красивая девушка нас сопровождает. У -у -у -у. Вот. И самолет. Закрывайся, шеф. Оп, подожди, только замки у тебя не работают. Так, есть контакт. Закрылся? Порядок? Закрылся, порядок. Тормоза проверяю. Ты Есть проверяй. тормоза закрылок. Сразу можно с поля на четвертую позицию. Да, Замок ты откроешь? Да. Порядок. Так. так я взлетаю. взлетаю. Угу. взлетаю. Погнали? так долгенько он разгоняется ну что температура такая? жарко Фу, да, скажу я тебе что? ну тяжело взлетели да просто давай я ну порули по по ладно да закрылки чуть-чуть уменьшаю да друзья 40 градусов это вам не шутка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 Да, тут промышленность. Такие другое. Думают... А, Мария Ивановна ругается на буксировщик. Что-то вы тут собираетесь буксировщик сбить. Ой. Какие-то пригороды, черепичные крыши. Вообще что это за город, шеф? <сосы> что? Шегет? Что за город? Шегет? Ага. По, по тому же названию, как и Аэропорт. Аэропорт? Тянут нас один самолет рядом, второй, дальше третий. В общем, все это достаточно быстренько работает. Единственная скороподъемность у нас дохлая. 1,4 метра в секунду. В альпах серия нас поднимает ну, где-то половиной, Последствия пожара. А, внизу, вот внизу вы наблюдаете овраг, который выгорел. Да, горел это будет здоров. С аэродрома это просматривалось ужасно. Аэродром прямо по курсу, там где-то в районе этого аэродрома эцепят. Аэродром. Отцепились. Самолетик пошел на снижение. Как раз над сгоревшим полем. Да, да. там да. Давай смотреть где -то... и как-то выкарабкиваться. Ой, слушай, тут какое-то озеро огромное. Что? Это. это канал, где чемпионаты по гребли А то а... можно? Ну, что-то вроде. Ну, сможем съездить. Сходить, съездить. Надо ну, же. Друзья, смотрите, капитан Оптимизм надрал. Надрал. Сейчас Сейчас к нам пошли. А -а -а. Вот так вот, вот он спортивный азарт, еще не начались соревнования, уже видите как рубится, как рубится, ручка аж летает. Ну, я буду показывать это мое полотенце, протирать голову, Ну че это полотенце мыть фонарь? Ну будет сегодня мыть голову, ну есть, заговариваюсь от жары. Слушайте, у меня реально голова кружится. А, подстрелился змей к Ну давай. Фу, сейчас полегче немножко. Проверяем мотор, как у нас запускается. Обязательно нужно записать звук. Так. Зеркальца. Мотор вижу. Не видно, что горит зелененькая. Верная какая-то. Сейчас уберу снова. Давай в скорости чуть. -чуть. Да я попробую. Оп, сейчас я уберу его. Я тебе дал ручку. Ага. Ну вот. Выпускаем мотор. Мы отсоединили, там систему не надо было этих баков как-то. Да нет, все нормально. Все, он не дошел почему-то в первый раз до вертикалки. А. Запускаюсь. Ну, запускаюсь. Ну и два две минуты сейчас на.. А? Две минуты на, на горизонте погоняем. Хорошо. Но смотри этот аэродром. Запасной аэродром для нас. Если что, можем сюда приземляться. И стоят Андва, да? Это. Немного планиров. И бассейн. Записываем, друзья, звук работы мотора. Для того, чтобы высоты набрать. А именно, стоп. 100... Здесь осталось. Ну что, глушу потом? Куши. <музыка> вот примерно так выглядит экран компьютера навигационного, когда летает вот такая толпень. Сейчас я попробую снаружи поснимать. О! Паровоз на паровозе. Конечно, в такой ситуации приходится вертеть головой на все 360 градусов. Чем, соответственно, занимается капитаном оптимизм. А я, видите, вам снимаю контент-обойник. Да их тут тысячи. Выше, ниже, сбоку, раком! Кошмар! Я бы сказал, что ай яй чуть не отморозил руку, но <laughs> это телефон Правда будет, потому что температура за бортом э, на аэродроме сегодня 40 градусов, завтра будет 44, но надеюсь, что в 44 мы летать не будем. Мы же завтра не летаем? Нет. Завтра открытие? Но... Только из-за того, что открытие. А так Вы... погнали бы, думаю а, Конечно. А потом у нас тепл... холодный фронт обещали. Похолодает до 38, да? да? Да. Похолодает до 38 градусов. Не знаю, реально ли это или нет. Спросите, получали ли удовольствие от таких полетов. Ну, не знаю. Мне нравится, как капитан оптимизм в этой каше работает. Какой-то кошмар. Я бы сейчас овкакался. Все заходят под нас. И так заходят, и всяк заходят. Это, наверное, можно просто видео сделать Предстартовый набор один и на этом закончить фильм. Думаю, может, еще чуть-чуть поснимаем сегодня. Сегодня первый день, облет планера, подготовка приборов, которые не готовы, как обычно. О! Такой кадр. Висит как на хвосте. Средний набор полтора метра в секунду, набрали мы 1300 метров. А сколько у нас здесь разрешённая? Не помнишь? Две восемьсот. Две восемьсот. Вот таким темпом мы две восемьсот. Ну не будет. Заобеда будем набирать. Восемьсот сколько? О, на голову лезет. На голову лезет. Говнюк. Э -э -э. Не люблю. Я тоже не люблю. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, десять. Ну, еще и справа, наверное, где-то есть тоже. Вот это вот стая. Красота. Так, у нас старт открывается сейчас как раз. Нам ну, же нужно побольше набрать для старта, да? Не будет побольше. По, mm -hmm. по, как говорится, ты всегда смотри, как вокруг. Понял, Не хорошо. Не вижу, кроме здесь одного, в других термиков ни одного выше, значит. Значит, поползем. Нажимаю, нажимаю так. И... и, сразу крутишь, сразу будет, и... Ивент. Есть, нажимаю. Оп, нажал. Да, да, 14.02. 14 да. Нам начинается... Нам срока. Чуть -чуть. Ага. Друзья, ввели какие-то новые правила, кнопка ивент. И вот теперь мы нажал на эту кнопку, через 5 минут только имеем право стартовать. Ну вот, видимо, все тоже самое делают. Только кто-то нажал кнопку раньше я думаю, вряд ли там все прям рвутся в бой и тирать куда-то, стремится прям. Но, наверное, скоро пойдут. Больше я... не набирается особо. Болото какое-то внизу, смотри. Страшного зеленого цвета. Даже там кто-то купается, в такой водицы. Или просто там плавает что-то сам щукой станешь. Ну даже повисеть, это Ну видишь, да, у них может что-то там и висится, а у нас совсем не висится. Сейчас над хойным лесом мы что-нибудь трубанем, да? А вот здесь, где-то, на руб... О, да, смотри-ка, да. Друзья, мы тут совещаемся, где поток, все брать, высота 900. Надо все что это критично, но... Ну, метр... Все и все. Ну, может, и не попали. Вот и вся прелесть. Да, ну, давай дальше. Разгоняемся еще, еще ниже. Ну, что поделать? По деревьям внизу уже осень, раз пожелтели от жары. Жары, да, поэтому по темным местам надо. Там безумно цветет вода в прудах. Ну то при такой температуре. Совершенно гнойного цвета такого. Или я бы так сказал цвета кака. такие так, как там рыбы живут да, да, да. ну что-то у них там красиво наверное выбрали фромку по выше ну вот и о, наше о, второе о, прям место энергия под жопу пошла до да да да да но но о. давай энергией боевой вход над домиком лесника. Слышишь, как мысли читают? Что они читают мысли? Что До первого полетят и обратно. Ну да. Приборов у меня, посмотрите, сколько? А? И да я на видео пишу. Сказать, что у меня и на Витер. И не на Витер, и Батерфляй. А есть там подмога на этом маленьком батерфляе? Есть. Центровка. Есть. Аж как. Ну в смысле под подмога. Типа ну, куда в смысле, протягивать? Это, да. Я. -а. Понятно. Ну вот так, друзья, и живем. Воржать. Как обычно, с капитаном «Оптимизм» мы делаем, сил нет сейчас, мы потом поржем, пока вот видите, он сконцентрирован. Когда он сконцентрирован, вот он, смотрите, сидит и не жужжит, вот. Так обычно байки травят, а сейчас, видите, собран, как все как американцы. В 2018 году. В 2018 году, да. как он крутит. С каким креном. А -а -а. Тяжко. Пилотирую. Капитан Оптимизм отдыхает. Не отдыхает. Смотрю, что тут у нас. Да, смотрит, что тут у нас. Ну, водички попил хотя бы. Водичка, да. Но... Нормально. Где тут Макриди мы будем на твоей аппаратуре устанавливать? Смотри, температура пробила. Может, точно у них там иногда бывает погода? А чтоб температура... Пробила, э, что, чтобы кромка повыше была. Ага. Там как, какая-то была температура написана, не запомнил. Но и термометра на земле нет, конечно. Ну да. Ну все, уходим. Ну, как красиво прудит. А? Капитан, оптимизм. 3,7 метра в секунду посреднителю. По Пробила, ты говоришь, да? Да. Ну вот. Надо было не спешить за стартом. Не переживай. Не-не-не, я не к тому, что я просто вот так добудусь. Просто себя. мы одни, не надо вертеть, шею меньше будет. Про Видите? нас в радио ты просто не слышишь. Там впереди левее, кто-то да. крутит очень высоко. Это ж наши про нас говорят. Ага. Вон, они всей стаи идут мимо нас, друг за дружкой. И не чует, не чует, что кто-то тут в таком... И э какие -э -э потоки добирают? Вот да они он извертелись рядышком. Может быть, они то же самое сейчас поймали. Ой, хороший поток. Сейчас уже, конечно, до 2,8 метров в секунду уменьшился, но все равно не 2,9. Полотенка сейчас, сейчас. кладет спиральки, шеф. Все, это покидаем мы. Да, видно, вот с этой инверсией стало видно, вот смотри. Ага. Вот это черную пелену. Все туда. Мы, мы конечно, поток ты хочешь пройти? Мы пройдем. Это против ветра будет нормально. О -о -о -о. Капитан оптимизм спалит, аж дым идет. Берет, тут такие свечки делает по дороге. Города Лес исчез. Лес правее. Мы идем к поворотному пункту. Нам сильно в сторону от линии маршрута нельзя. Сколько-то поворотников осталось? 36. 36 километров. Понятно. Серьезно с этими... Да, чуть было не залезли в запреточку. Я тут, как это, за штурмана Дил. И вот на прошли... Вау! Интересно, на спирали мы не попадем в нее? Нет, у меня рисунок. У меня тоже рисунок. <звучит> ну, ветром должно к от ее относиться. Ну да, погода пошла. То не поток, то огонь. Подлетаем к какой-то речке красивой. Вот это уже контент огонь. А то как-то тоскливо совсем стало. К большому городу. Это наш поворотник. Поворотник. Мост, наверное. Мост через речку? Через речку мост, наверное, будет нашим поворотником. Ладно. Но нам уже нужно нужно. Идти. Искать. Заодно тут должен быть термик, потому что ветер нам сзади практически. Термик должен быть. Да. Надо брать, чтобы набрать и снестись на поворотник, да? Классика жанра. Сейчас, Сейчас посмотрим. Большой город, смотри ка Центром красивым. Я? Был... Яхтенным клубом, да. Uh -huh. Все серьезно. Красивое, красивое место. Так, поворот не а, подъем... А, подъем... а подъемной силы нету. Не успел я город сфотографировать. Нам во второй поворотник сейчас чуть-чуть пройдемся. Посмотрим, если что. Тут вот старые петли. От... А -а -а, по этому санит, лесочку да, пройдемся и посмотрим на санит, которой да. стороне. Работает? Да. Там может... может и там сработает, а может и нет. 8 градусов всего лишь для авиации, 5 градусов, то есть вот да, градусов. внизу купаются все, красиво, что за речка интересно? Так, ну сейчас Я надо... сейчас попробую на Google Maps посмотреть. Да, ну интересно тут... Какая петля интересная. Стар... Старая, Старая русло, что ли? Ну, сейчас но будем ловить. Неважно, что, но будем ловить. Ну, понятно. Ну, давай клевай клюй, клюй, клюй. Ну, Мы что? И ничего, потому что тут как-то мне странно работает. Но ну, как бы земля тут должна нагреваться, но не нагревается. Но В Африке всегда, где побольше, всегда потоки уходили. Не видишь, это в Африке. Вот креда Ну, что-то мне не очень нравится. Мне тоже. Так как летим практически. Так ну, вот сейчас должно быть... Блю, если сделаешь левее, да, ферму, видишь? Городочек-ферма. Ферма. ферма. Там путь. город над этой, это можно это Ну, сейчас попробуем. Да, так а... Ну, давай мне как жопа чешется, а, ну, ну давай, чешется, значит, за я, я думаю, что с этого вот поля а, мы при... получим, потому а, что... антипеременческая эргия антрелико, 300 километра пременческая антипеременческая фарма мотал, визуалейная пока поклевочки. Ну, пока поклевочки. Но не, не, не крути тут нечего, я змейку, разведываю, разведывательную да, да, вот! Вот здесь, я не знаю, что это. Вот здесь, я не знаю, что Ага. Ну смотри, как он поднимается. А, тут клуб внизу, аэродром. Угу. Ну давай, сейчас мы к нему. Вот, видишь клуб какой? У -у -у. Внизу. Не вижу, а где? А, да. Ну, давай слушай, планиров много стоит. Да. Расскажи, расскажи, где ты? Вот, хорошо. Давай, У -у -у. шеф, давай, покажу ему. Подожди, подожди, подожди. подожди, подожди. Вот. Как работают профессионалы. Отлично. Только в штопор не свались. Я тебя снимаю. А что, штопор? Жалко снять штопор? Нет, я говорю, только не свались. Ну что, ну свалимся, снимешь. <связь> Друзья, капитан, оптимизм. Улыбнись хоть кому? А, в камере. <свят> Хорошо. И в штопор не свалиться, и улыбаться в камеру. Слишком, слишком много слишком, да. Вот этот планер нам показал поток. Это клубный планер с вот этого замечательного клуба. Но поток иссяк. У нас 1200. Я думаю, что капитан оптимизм пойдет дальше к облакам. Не, вы, нам нет. Нам не по пути. А, понял. Ну попробуем хоть вот так вот через.. Не совсем нам по пути, но. О, попробуем. Спасибо тебе, добрый планировщик. Ну, погнали. Погнали, капитан, оптимизм. Да, да. На 150 12 50, 20, 20, 20 град, 20 градусов. Ну давай, зацепим еще городишко, проверим, вот как эти холмики работают. работают, и полетим домой. Хорошо, понял. А то нам надо еще с аппаратурой поработать. Ну, холмики, друзья, смотрите, мы тут пришли пощупать, как тут в ну, местных горах дают, что дают. Ну давай, пошли Они не, не, не особо дают. Нет. Да, мы сегодня облетываем планер. Вот по таску мы решили до конца не идти Сходили, поворотки взяли, погоняли, рассмотрели Ну и хочется еще вменяемыми остаться Понастраивать планер, есть что поделать Поэтому с удаления 107 километров мы пошли в обратную сторону Капитан Оптимизм принял такое решение А кто такой, чтобы ему противиться? Слушай, там прям такой вот здание квадратный Замок такой в центре. Посмотри. Я не вижу. Я смотрю, где набра набирать. А ты смотри. Хорошо, я буду смотреть. Х хоть раз побудь. Ну вот сейчас смотри-ка стоят двое. Ты хоть пройдешь через них? А? Попробуешь через них пройти. Ну сейчас. Ничего хорошего у них не должно быть, потому что мы без... без... Я так понимаю, что они вот как раз... Пытаемся... Аэроклуб с этого города работает. Нет, это уже наши. А Аркус, чтобы... И, и там 18 метров. Короче, ничего тут у них. Между нами, говоря, нет. Ну, пошли вот там, где набирали, наверное, да? Мне кажется, да. Ждет город. К тому. Да-да-да. Ну, сейчас, сейчас, может. Что-то тут. Ну. Ну. Это как и на колнике. но тот приходит с аэродрома. По этой. С этой mm -hmm. стороны. Ну, понятно. будем Будем надеяться, что не собьет. Потому что вот в таких маленьких, ну... У них-то нету привычки в стаях. Ну да. Ну а красиво арку смотрится. Угу. Ты малыша этого, не сбейте. Ах ты. Прямо он у тебя. Да, да, да. Что-то он в спираль закладывает такую... Ну короче, фактически нас танго, не будет Чарли один, танго, Чарли это может быть что-то будет итальянцы. Ну короче, поехали мы отсюда. Ну вот интересно. Согласен. Погнали. Идут на ту же точку, где мы набирали. Да, да, да, да остался поток здесь или нет? Нет, нет. Ты не остался, полетели в нас. Угу. Да. Как угу. там, вечер перестает быть томным? А? Вечер а? перестает быть томным? И вот здесь. Здесь где-то а мы брали. Ну держи. Кто ну, взял? И будем сейчас чуть-чуть мучиться, потому что Надо тут такой регион. Да. Опять а теперь летаем речку. Глубота у нас 100 метров, вот ни о чем. а да, рен по и я уже елочки чувствую а еще давай, смотришь на речку так О, а вот это правда да, может, можно если что на площадке я спрашиваю, а вы приземляетесь в те места, в которые вот хочется приземлиться? Я всегда говорю, мы можем. Но на самом деле мы никогда не приземляемся, обычно на аэродроме. А сейчас прикинь вот так, на вот это вот скучное поле в голове, которое... Аккуратненько. Идти искупаться. Лучше туда, там. Но потом, представляешь, ехать как-то, отбираться до аэродрома, брать телевую разбирать планеты. А что ты думаешь про проблемы, которых а, еще а, нет? А, а, <с свяк> Не-не-не, я не <свяк> так. Даже фантазирую, <свяк> Ну, а тогда взлетать будем с этой. Ну, в принципе, да, на не взлетел. Если подберу полис который вот не взлетел. Ну, в общем, А если доберемся до аэродрома, да uh -huh. рядом с аэродромом такой такого же цвета там есть пруд такого такого цвета а бросили мы поток друзья но набрали 200 метров а, шеф какая идея Нет, забраться здесь, как из этого убраться из а термичного районного а, да куда уходить отсюда место А то купаться такая леска. Да, по этих и ты поврешь такая низкая высота очень нравится глубоко уважаемым любителям летных видов спорта а то обычному высоко а тут низко и они могут все разглядеть Поля, а и крыши все черепичные. Ну, это, кстати, вот похоже на какой-то а-ля какой-то дачный поселок. Там же большой город. Хотя нет, вроде, наверное, город. Ну, это да, вот песчаный овраг как раз. А -а -а. Видно, как идут полосы. Ну, будем надеяться. А с левой стороны болото. Свет воды, конечно, ужасный. Может быть, даже какой-нибудь рыболовецкий. Такие высоты, что прямо над лесом. Да, с учетом того, что у нас с первого раза мотор сегодня не запустился, не хотелось бы. Мы смотрим, как обычно, площадку, для того, чтобы что, производиться Ох, низенько, не низенько, уже елки все видны. Высота у нас 700 метров. Впрочем, нужно брать поток. Ну, но, а ну, считаешь, для ну, ну, прямо, уже... прямо под нами. Друзья подобрали площадку для захода, для посадки воздуха. Если то что. то sí. Ну да, вот, минуса-то какие? Минуса Да, так. Я его подразнил, сразу бас. бац! Да, бац, еще рано! Вот то длинное поле для посадки. Да, да, да я да, да, да, да, Ну вот здесь, кстати, это бы нолик. О, нет, полтора. Здесь хорошая. Височек двойный, кстати, двойный. Двойный, это хорошо. Узенький О, очень. Он. он зреет, зреет, зреет, явно. Смотри, о, о, шеф, ты же можешь. Ты что, испугался? А -а -а -а. Я, я думаю, что я отваливаюсь от лазера. 5 да, метров. Слушай, 5 метров в секунду. 4 метра в секунду. Друзья. Ну, вот, то, что мы набрали, ну, вот, 600 метров, те же мы скинули сразу. Да. Попытайтесь в высоке попали. Мы варим, парим вниз. Это скорость давай, что не здесь ну вообще, вот, ну успеть застенялась, вот, и все. Да. Короче, то поле, если что. Нажимай на поле. Нажато. Можешь по е вот, поменять направление. А то, ну да. так, поперек, поперек да. этого. Все, все, все, все, все, спокойненько. Наверное. Совсем. Это очень же правка. Это вот красивая песчаная плянчка. Могу выключить этот. Не движка. Да. А потом, например, Каждому. Давай поднимай я. давай давай ты я пилотирую да давай давай флажок поднимаю чтобы, чтобы не забыть да давай давай ты, ты крути ну, крути, ну, крути да. дали ну, ты только меня хвалишь а? потому что если меня не хвалит да да да да я да, тебя я похвалю, тебя я похвалю. Тебя я похвалю, похвалю. похвалю. Я давай Но я и так набрал 740 метров да, но мы сейчас только на половине рабочей высоты, то что сейчас территория, так что... И, что здесь. Что? И так же пробивать до той же да, да, да, да, да. Хоть чуть-чуть, набери. Ну что, поколи а тобой 67 километров, 730 надо набрать. Друзья, капитан оптимизм набрал долет. Не долетим мы по расчету тебя плохой, потому что надо учесть, что мокреты ставить 2,5. Ну, по мокрыде 2,5 осталось еще 134 метра выбрать. Ну что ж, мы, мы на долете. 3 метра как долетаем до аэродрома. Консервативная скорость 150 км в час. Шпарим домой. Никто планером не управляет. Капитан оптимизм сказал, мне рули ко мне лень. Вот сейчас я брошу ручку, и вот он сам летит. Ой, какая... Халява, можно сказать. По прямой лечу и добираю 4 метра в секунду в широченном потоке. Не то, как надо, с минус пять. Да, вот вот кому надо за ручку держать. Слушай, Душев, ну посмотри, я же не вру. Слушай, летим по прямой, чистое небо, 5 метров и крутить не надо, потому что домой летим. Ну, Ты посмотри, какой широкий. Друзья, вот я вот вставлю прям видео, чтобы вы понимали, насколько широкий бывает... Потоки, а мы летим на 120 это, извините, 35 метров в секунду. Ну вот, значит, начинаю разгоняться 150, и то он еще хвостик остался. О, но это я уже не буду. У нас избыток высоты 450 метров, уходили в ноль, пролетели каких-то 20 километров, я набрал аж 400 метров запаса. О, смотри. Индия Виктор, 6 километров. Сейчас, Сейчас надо снимать. да, красивее, когда снизу. Видите, как старается капитан оптимизм. Видите? Одна камера накрылась хочешь лендинг лендинг будет красивее вот так тормоза тормоза ты -то будешь использовать вот, вот, вот, вот. А, все все, все дал он шефу так как сдохла одна камера Мы тяжелый учти 850 килограмм так просто не останавливается ладно 8700 97 93 Если уж быть точным Ой, друзья, как бы страшно когда приземляюсь другой, Не да? я да у меня сейчас все сжалось в моем этом Как его зовут Забу Дыхание сперло в забу Ну так идет красиво да надеюсь козла не сделает Тень наша нас преследует закрыл воздушные тормоза и сейчас будет аккуратненько касаться смотрим висим висим висим ну, заход профессионала ничего не скажешь аэродром правда кривой молодец а ты Ах, знаешь как страшно ты, я посмотри я... <смех> ну, до ты единственный кого доверяю посадку